Всем привет! Сегодня мы с вами разбираем централизованное тестирование 2011 года. Первый вариант, часть А. Значит, сразу же приступаем. А1. Укажите формулу органического вещества. СО, кальций 2 PH3 и HCOH. Вот как раз-таки последняя муравьиная кислота. HCOH – это у нас органическое вещество. А2. Укажите название химического элемента – Олово, да, это действительно у нас так называются химические элементы. Это будет правильный вариант ответа. p 4 это у нас белый фосфор, это вещество. Сталь, это смесь непосредственной или, скажем так, твердый раствор. И графит, графит у нас аллотропная модификация углерода. Далее А3, наименьшее число протонов содержится в ядре атома, название которого. Количество протонов определяется порядковым номером. И давайте с вами определять порядковые номеры соответствующих элементов, принятых в нашем задании. Медь порядковый номер 29, серебро порядковый номер 47, калий порядковый номер 19 и хлор 17. То есть количество протонов меньше всего будет у атома хлора. Правильный вариант ответа 4. А4. Формула высшего оксида элемента А группы элемент О2, Укажите формулу электронной конфигурации внешнего энергетического уровня атома элемента в основном состоянии. Ну, Во-первых, кислород в оксидах принимает степень окисления минус 2. Минус 2 умножить на 2 – это минус 4. Соответственно, наш элемент должен нивелировать количество отрицательных э, зарядов в таком оксиде. Соответственно, степень окисления у него плюс 4. Плюс 4 – высшая степень окисления характерна для элементов 4 А-группы. углерод, Кремний, Германия и так далее. У всех элементов 4 А-группы электронная конфигурация будет следующей внешнего энергетического уровня Nr. С2НП2. То есть на внешней электронной оболочке находится 4 электрона. Вот ищем похожее. Непосредственно это номер 2. То есть вот у нас 2С2, 2П2. Это у нас был бы углерод. Правильный вариант ответа 2. А4. Имеются порции веществ одинакового объема при нормальных условиях. Наибольшее число молекул содержит порция. Значит у нас одинаковый объем. Большее число молекул будет иметь э, та порция вещества, молярная масса данного вещества. Где больше? Метан CH4. Да, здесь всего лишь 16. Бром. Бром-2. 160. Хлор-2. Это 35, умножить на 2. Это 71. И угарного газа CO28. Значит, наибольшее число молекул будет содержаться непосредственно в броме. То есть, правильный вариант ответа 2. 6. Для осуществления превращения кальция О кальция СО4 можно использовать вещество, формула которого. Ну, сразу же, что мы с вами видим? Сера не подходит, натрий 2, СО3 не подходит, потому что неправильный кислотный остаток, да, то есть СО3, а не СО4. СО2 степень кисления плюс 4 не подходит, а у нас здесь у серы плюс 6, соответственно, правильный вариант ответа СО3. То есть СО3 это ангидрид серной кислоты, и, соответственно, при добавлении к кальцию О, его можно получить кальция СО4. А7. Укажите признаки, соответствующие веществу, химическая формула которого H2CO3. И ну, у нас здесь разный вариант ответа. Реагируется щелочами, да, действительно, H2CO3 это кислота, которая может реагировать с щелочами. Относится к слабым кислотам, да, это очень слабая кислота, правильный вариант ответа. То есть, смотрите, BV у нас вот здесь, вот второй уже вариант, и третий не подходит, потому что... Буковки А нету. Это одноосновная кислота. Нет, это двухосновная кислота, потому что здесь присутствуют два протона водорода. образуют кислые средние соли. Да, действительно может образовывать кислые соли с анионом HCO3- и средние соли с анионом CO3-2-. То есть правильный вариант ответа А, Б, Г – это номер один. А8. Основная соль может образоваться при взаимодействии соляной кислоты с каждым из гидроксидов. И у нас спрашивается основная соль. Основная соль может образовываться только в том случае, если наше основание, то есть я напишу так, металл ОH, и здесь х будет, ну скажем так, 2 и более одноосновные, однокислотные, точнее основания, они не могут образовывать основные соли, потому что там единственная гидроксогруппа, группа будет замещаться на кислотный остаток. То есть мы видим, натрио H не подходит, калий H, H не подходит, калий H не подходит. А вот третий вариант, он как раз-таки может давать нам основные соли. А9 нельзя, ведь я вам как классно выделяют то, что... Нельзя или не очень часто частицу выделять, чтобы вы не потеряли вот это именно не. Нельзя приготовить насыщенный водный раствор при комнатной температуре. Значит, невозможно приготовить насыщенные водные растворы концентрированной серной кислоты, азотной кислоты, до, скажем так, С3 карбоновых кислот. Нельзя приготовить для этанола насыщенный водный раствор глицерина, этиленгликоля и так далее. То есть есть ряд веществ, которые нужно помнить, и для них невозможно приготовить насыщенные водные растворы, потому что они бесконечно растворяются в воде. И это у нас вот наша уксусная кислота, она относится к классу карбоновой кислоты, и наименьшие представители, самые низшие, они как раз-таки бесконечно растворяются в воде. А10. Природный минерал корунд, использующийся как Абразивный материал является оксидом алюминия. Здесь просто это нужно взять, алюми... знать алюминий 2О3, это у нас корунт. Самое главное не путать с карборундом, это силициум С, то есть вот это карборунд, а здесь корунт а 11 Согласно положению, в периодической системе наиболее выраженные металлические свойства проявляет элемент, электронная конфигурация внешнего энергетического уровня, которого в основном состоянии и равна чему-то. Значит, что мы можем знать по периодической системе? Значит, продвигаясь слева направо в периоде, металлические свойства ослабевают а в группе сверху вниз будет усиливаться. То есть самыми металлическими свойствами будут обладать элементы а, самого последнего или, скажем так, низших периодов в первой группе. Значит, нужно как можно больше взять период 5 s 2 То есть правильный вариант ответа среди а, всех здесь это 4. А12. Укажите верные или верное утверждение относительно ряда элементов: кислород, азот, втор. Элементы ряда расположены по возрастанию неметаллических свойств. Не совсем. А здесь у нас, если бы между собой поменялись бы кислород, азот, было бы да. То есть у нас правильный был бы ряд, азот, кислород, втор. Поэтому пункт А нам не подходит. Обратите внимание, первый и четвертый я сразу же зачеркиваю. Ни один из элементов ряда не может быть пятивалентным. Да, действительно, вторая у нас вообще есть такое теоретическое возможно, теоретическая валентность, но для втора она равна 4. Не удивляйтесь, что в школе учат о том, что валентность вторая только единица. Теоретически возможная, она может быть равна и 4. Для азота это четыре, для кислорода это тоже теоретическое четыре, но никак не пять. То есть этот правильный вариант ответа, потому что у нас ни один из элементов не может. Значит, этот Правильный вариант. Дальше В нам, в принципе, нет смысла разбирать, но мы все равно повторим. В соединениях атомы всех элементов ряда могут иметь как положительные, так и отрицательные степени окисления. Нет, втор может проявлять 0 в простых веществах и минус 1 в сложных веществах. То есть все они не могут. Неправильный вариант. И все элементы ряда расположены в одном периоде. Да, вот это правильно, они все располагаются во втором периоде. Правильный вариант ответа 3. А13 – формула веществ или ионов, в которых степень окисления хлора, соответственно, равны плюс 3, плюс 7, плюс 1. Ну, давайте разбираться. Хлор О2 минус. Значит, у кислорода минус 2, у нас минус 4, соответственно, дает заряда кислород. Но при этом у нас указан заряд иона. Он говорит о том, что на 1 минус преобладает, скажем так, в этом ионе над плюсами. То есть плюсов у нас будет только 3. 3 далее аж хлор о 4 кислород минус 2 водород плюс 1 здесь минус 8 плюс 1 разница между ними плюс 7 то есть у нас пока что все подходит и хлор о и это все минус я так условно запишу правильно вот так кислород минус 2 и минус у нас 1 лишний значит у хлора плюс 1 то есть видите первый вариант нам подошел что касается оставшихся хлора здесь 0 уже не подходит здесь Плюс, соответственно, 7 и минус 1. Не подходит. Дальше натрий хлор О3. Здесь у хлора плюс 5. Здесь у нас плюс 7, минус 1. Не подходит. Натрий хлор 2 Хлор плюс 3. Плохо, наверное, и видно, но я так обозначу. Дальше хлор О3 минус Плюс 5 и хлор-2 это 0. То есть правильный вариант ответа 1. Далее, А14. Укажите процесс, не сопровождающийся химической реакции. Смешение разбавленных растворов хлорида бария сульфата натрия. Барий хлор-2 и натрий хлор. 2 СО4, они непосредственно будут взаимодействовать между собой, потому что у нас барий СО4 будет выпадать в осадок и образуется натрий хлор. А у нас здесь просто не то есть первый вариант нам не подходит. Дальше, поглощение углекислого газа изысковой водой. СО2. Плюс кальция у вас дважды. Ну, в зависимости от соотношения, у нас тут может быть и кислые, и средние, особенно, например, напишем средние, но все равно реакция происходит, не подходит. Растворение фенола в водном растворе щелочи. Фенол, вот наше органическое вещество реагирует со щелочью, в результате этого образуется фенолят натрия, выделяется вода, тоже реакция протекает. Разбавление водой 70% раствора уксусной кислоты, а вот это просто физический процесс. Разбавление, но никак не химическая реакция. Далее, А15. Укажите вещества, водные растворы которых содержат одинаковые ионы, гидролиз, вещества и диссоциацию воды не учитывать. Значит, у нас спрашивают одинаковые ионы. Давайте записывать процесс непосредственно диссоциации. То есть у нас диссоциацию воды не нужно учитывать. Значит, у нас калий H2PO4 что будет делать? Непосредственно он у нас будет давать калий плюс и H2PO4 минус. Да, конечно, дальше будет протекать процесс диссоциации, но мы хотя бы по первой ступени. Это вариант А. Б. Кальций у h 2 Тестирует у нас на кальций 2 плюс и 2 О минус. Но все равно, несмотря на то, что это малорастворимое вещество, все равно у нас относится к щелочам, к сильным электролитам. H3PO4. Как слабое. Кислота у нас по первой ступени диссоциирует на H и H2 по 4 минус. И последнее g у нас не является электролитом, соответственно, не диссоциирует. И смотрите, мы видим с вами вот здесь, вот здесь одинаковые ионы А и В. Ищем правильный вариант ответа это 2. Далее, А16. Исходная концентрация веществ С и В, участвующих в одностадийной реакции С плюс В равно Д, равны соответственно, и я напишу так, 1,55, 1,91 моль на дециметр кубический. Через 47 секунд после начала реакции концентрация вещества С снизилась до 0,66. Сколько С у нас вот здесь? 0,65 моль на дециметр кубический. Средняя скорость данной реакции, концентрация вещества В через... 47 секунд после начала реакции равны соответственно. Во-первых, мы с вами решаем это все методом таблиц. С нулевое – это та концентрация, которая была изначально. Дельта С – это насколько изменилась концентрация С это конечная, ну вот через эти 47 секунд. Значит, мы с вами сразу же обращаем внимание на то вещество, у которого есть два значения. Значит, у нас было 1,55, осталось 0,65. Разница между 1,55 и 0,65 – это то сколько вещества с прореагировало 09 соответственно мы с вами с учетом психиметрических коэффициентов можем сказать что столько же будет вещество б реагировать при этом вещество б у нас является исходным веществом а значит оно затрачивается и оставшаяся концентрация вещества б 101 Значит, мы, в принципе, сразу же уже находим 1.01, но подтверждаем еще и вторыми расчетами, какова же равна средняя скорость. Среднюю скорость у нас моль на дециметр кубических на секунду. Средняя скорость это отношение концентрации, то есть изменение концентрации в единицу времени. Изменение концентрации у нас 0.9. Единица времени 47. То есть я 0.9 делю на 47 и получаем мы... 0,0191 и так далее. Ну, то есть мы видим с вами, что этому третьему пункту соответствует правильный вариант ответа 3. Далее у нас... А17. Укажите ряд а, во всех веществах или частицах которого имеются только ковалентные полярные связи. ch 4 ковалентные полярные, H2 so 4 тоже ковалентные полярные, все прекрасно. То есть никаких неполярных связей нет. Купрому 4 ионный и ковалентный полярный тип связи. ПО4- нас, соответственно, ковалентный полярный. П-хлор-3 ковалентный полярный, барий Н3 дважды и ковалентный полярный внутри НО3 минус и между ионами барии внутри минус у нас будет располагаться он тип связи дальше аж 3 ковалентный, полярный и два ковалентный, неполярный, полярный валент цвета один а18. Укажите ряд во всех веществах которого имеется ионная связь. Ну, сразу же, там, где магний, металлическая связь, не, нас не интересует. НH4, NO3, несмотря на то, что здесь все не металлы. Между NH4 плюс и Н3 минус будут располагаться ионный тип связи. CH3, coo дважды. Кальций. У нас ионный тип связи. Между он кальция и цитатоном все классно. И калий-хлор тоже между ионами калия и хлора будет ионный тип связи. H-хлор ковалентный поляр. Натрит 20О3 ионный тип связи, но в общем не подходит купром С ионный n 2 о 5 э, ковалентный полярный. То есть правильный вариант ответа 2. На самом деле очень странно, что э, два похожих задания подряд было в таком централизованном тестировании. А19. Укажите схемы процессов окисления. Значит, Я напомню следующее, что процесс окисления это процесс отдачи электронов, а значит степень окисления должна возрастать. Значит, Что мы с вами видим? Возрастает степень окисления вот здесь и вот здесь. Здесь она понижается, соответственно это процессы восстановления. А и Б это правильный вариант ответа 2. А20. Укажите схему превращения, которая может осуществить, э, можно осуществить действием водорода на исходное вещество. Но давайте разбираться. Калий, получаем калио Нет, здесь добавляют воду, водород просто будет выделяться. Э, со 2 плюс, э, и получается H2SO3. Здесь как раз-таки, опять же, вода используется, и не подходит этот вариант. Калий и калий-H, получается гидрид, вот как раз-таки этот вариант подходит, а, магний-СО3, и у нас получается магний hco со СО3-2. Несмотря на то, что как бы здесь появился лишний водоротик, мы добавляем, а, допустим, пропускаем избыток СО2 через водный раствор магний-СО3. Правильный вариант ответа? 3. Далее. А21. С изменением степени окисления кремния протекают реакции. Ну, давайте разбираться. Силициум О2 и H2. Здесь что у нас будет происходить? У нас здесь будет образовываться силициум втор 4. Я давайте, наверное, даже запишу. И, соответственно, вода. Силициум втор 4, степень кисления плюс 4, здесь плюс 4. Ничего не поменялось, значит вариант непосредственно 1 и 2 нам не подходит. Дальше силициум втор В любом случае простые вещества, конечно же, будут изменяться. Далее силициум О2 и калий ОН. В результате такого взаимодействия у нас будет получаться калий 2, силициум О3. То есть все равно степень кисления будет оставаться плюс 4, вариант В нам не подходит. То есть вот мы с вами убираем. И силициум плюс калио-H плюс H2O вот здесь как раз-таки тоже будет получаться калий-2, силициум-О3, но при этом у нас был 0, а стал плюс 4. Соответственно, правильный вариант ответа B и G, и это 3. А22 смесь азота и кислорода объемом 250 см кубических пропустили над металлическим литием. В результате смесь полностью поглотилась с образованием нитрида и оксида лития. То есть у нас по факту получается литий, даже я бы не совсем уравнение записала бы отдельно, что у нас n2 плюс литий получается литий 3n уравниваем. И О2 плюс литий у нас получается литий 2о. Опять же мы это все уравниваем. У нас сказано, что в результате смесь полностью поглотилась с образованием нитрида лития. Масса твердого вещества при этом увеличилась на 0,346 грамм. 0,346 это и есть наш литий. Укажите плотность исходной смеси азота с кислородом. Значит, плотность грамм на дециметр кубический. То есть мне нужно найти малярную массу. Обратите внимание, у меня 250 сантиметров кубических, а у меня все будет в дециметрах. Что я буду делать? Соответственно, я переведу дециметры 0,25 дециметров кубических. Можем сразу же найти химическое количество 0,25 делить на 22,4. Получим мы с вами 0,011 моль. Теперь мы с вами не знаем, в каком соотношении у нас реагируют все вот эти э, вещества. Что нам нужно сделать? Х, 6Х, Y, 4Y. Найдем химическое количество лития. 0,346 мы поделим на 7. Получим мы с вами 0,049. То есть х плюс у это 0,011, а 6х плюс 4 y это 0,049. А 0, 0, Решаем. Я, наверное, вот здесь вот сверху запишу. 6х плюс 4, 0, 0, 11 минус х равно 0,049, то есть обычную систему. Плюс 0,011 умножить на 4 это Ноль, ноль, сорок четыре минус х равно ноль, ноль, сорок Значит, ноль, ноль, сорок минус ноль, ноль сорок у нас получается 0,005 равно 2х. Х отсюда соответственно, двадцать пять. Ну, такие маленькие значения у нас. Отлично. Теперь чему же равно y? у у нас разница. Да, вот, от, вот отсюда нужно отнять 0, ноль, двадцать пять. Ноль, 11 минус 0, 0, 0, 25. Получим мы с вами, я уже запишу так, 8,5 на 10 минус 3. Находим мы что с вами? Массу 8,5 на 10 минус 3. Это химическое количество кислорода, намножено 32 и плюс 0, 0, 0, 25 умножить на малярную массу э, азота, 28. Общая масса у меня получилась 0, 342. 0, 342. Делю на объем 0,25 и получается у меня 1,368. Но мы с вами ищем приближенное значение, это номер четыре. Все за счет того, что у нас где-то больше, где-то меньше произошло округление. Ну, в общем, это правильный вариант, это 4. Далее, А23. Укажите неправильное или неправильные утверждения. Присутствие фосфат иона в растворе. Можно обнаружить по реакции с нитратом серебра. Да, действительно, можно обнаружить присутствие фосфат-ионов. То есть у нас будет выпадать в осадок аргентум-3, по-4, осадок желтого цвета. Но у нас здесь спрашивается неправильное утверждение. То есть очень правильно читать. То есть пункт А нам не подходит. Это верное утверждение. Далее, в отличие от азота... Фосфор не взаимодействует с водородом. Да, это тоже верное утверждение, но нам вариант этот не подходит. Далее, высшая валентность азота и фосфора равна 5. Нет, вот этот вариант нам подходит, он неверный, потому что валентность азота высшая равна 4. Г. Ди, гидрофосфат кальция, может быть получен, получен взаимодействием гидрофосфата кальция со щелочью? Нет, мы добавляем наоборот избыток кислоты. То есть это тоже вариант. Правильный в данном условии, да, то есть э, утверждение это неверное. Поэтому правильный вариант ответа 4ВГ. Далее А24. Укажите уже правильное утверждение. В ряду вода ну, то есть H2O, H2S, h 2 силен, наибольшую температуру кипения имеет h 2 силен. Наоборот, наибольшая температура кипения характерна для воды. То есть правильный вариант ответа не будет. А. Далее. Б. Пероксид водорода легко разлагается, образуя водород и кислород. Воду и кислород тоже не подходит. В. Кислород может быть получен разложением оксида ртути. Да, действительно, гидрокерм О и э, те металлы, оксиды тех металлов, которые стоят после меди, они прекрасно разлагаются на металлы и кислород, поэтому из нитрата этих металлов они дают не оксид, а именно металл НО2 и Кислород. То есть В нам подходит. И реакция азота с кислородом с образованием оксида эм, азота 2 является эндотермическая. Да, несмотря на то, что эта реакция, у нас соединение или образование новых веществ, у нас это реакция эндотермическая с очень-очень большим поглощением энергии. И ВГ это номер два. А25. Какая масса меди должна прореагировать с концентрированной серной кислотой? Мы сейчас сразу же запишем. H2SO4 концентрировано, У нас образуется so 4 SO2 и вода. Сразу же мы это все дело уравняем. Если мне не изменяет память, то здесь двоечки должны быть. Чтобы выделившийся газ, занял такой же объем, как и газ, выделившийся при действии избытка разбавленной серной кислоты на алюминий массой 0,054 грамма. Ну, давайте разбираться. Алюминий 2SO4 3, и Здесь у нас выделяется водород, потому что разбавленная серная кислота. Значит, масса нашего алюминия 0054 что я делаю нахожу его химическое количество 0054 делю на 27 это малярная масса я давайте сверху тогда вот здесь подпишу 2 на 10 минус 3 а у нас соответственно соотношение алюминия к водороду 2 к 3 значит у нас 3 на 10 минус 3 будет газ выделившийся во второй реакции а у нас спрашивается масса меди если соответственно объем одинаково что такое объем объем это произведение химического количества на малярный объем то есть объем у нас э, прямо, прямо, прямо пропорционально зависит от химического количества Оно увеличивается в 10 раз и объем то же самое если одинаковые химические количества при одинаковых условиях одинак... различных газов то объемы не будут занимать одинаковые то есть я могу с легкостью написать 3 на 10 минус 3 для со2 такое же химическое количество будет нашей меди и я 3 на 10 минус Третья степень это на малярную массу 64, четыре и получаю ноль целых сто девяносто две Это будет нашим правильным ответом. Далее. А26. Укажите, опять же, верное утверждение. В ряду h 2 h 4 а кислот уменьшается? Нет, вот в отличие от А-5, кислот, сила без кислот кислот группах сверху вниз увеличивается. Все частицы ряда а 2 А-5, А-5, А-5, А-5, А-5, а 2 Допустим, ноль. Может быть, и окислителем, мы восстановителем. То есть, такой вариант нам не подходит. Галогены в природе встречаются в составе солей. Вот это да. Галогены, они очень реакционно способны, поэтому встречаются только в виде солей. Калевых, натривых, кальциевых, алюминиевых солей и так далее. Атомы галогена в соединениях, Бром 2 О, калий-йод О2, автор 2 находятся в высшей степени окисления. А бром 2О, кислород минус 2, бром плюс 1. Это не высшая степень окисления, то есть, уже сразу же можно сказать, что это, что это уже не высшая. То есть этот вариант нам не подходит. А27. Укажите общие свойства для бериллия и кальция. Но они находятся у нас в одной группе уже хорошо растворяется в водных растворах щелочей образуя комплексные соли бери тогда кальций нет ну, Ва вариант А нам не подходит, и первый пункт соответственно тоже. Электронная конфигурация внешнего энергетического уровня в основном состоянии НС2. Вот это два, они, находят, да, они находятся во второй группе, и у них НС2, то есть пункт Б нам подходит, четвертый сразу же вычеркиваю. С водой реагирует при комнатной температуре? А, нет, с водой и вообще берили не реагируют там фатерные. Металлы с водой не реагируют. Гидроксиды реагируют с кислотами, да, потому что а, у нас непосредственно гидроксид берилия может проявлять основные и кислотные свойства, но ну, гидроксид кальция всегда основный и с кислотой не реагирует. Правильный вариант ответа 2. г А28. Для алюминия характерно. Высшая степень кисления в соединениях плюс 3. Да, это верно, то есть пункт сразу же... Первый и четвертый я вычеркиваю. В промышленности получают методом электролиза. Да, он достаточно реакционно способен. Нельзя получить его методом пирометаллургии, либо вытеснением из солей другим металлом. То есть, да, это тоже правильный вариант ответа. В реакции с йодом-катализатором является вода. Да. Вода является вот для получения иодидов, это правильный вариант ответа. Не реагирует раствором щелчения? Нет, наоборот, он реагирует. То есть правильный вариант ответа? 2. Дальше мы идем с вами по органике. Ан-29. Укажите количество формул и моделей соответствующих пропану. Что такое у нас пропан? Мы как считалочку считаем метан, этан, пропан, то есть три атома углерода. Раз мы видим с вами суффикс Ан, значит это у нас алканы и общая формула CNH2N плюс 2. 3 умножить на 2 это 6 и еще плюс 2 8, то есть с 3 h 8 Значит, у нас здесь зарисована какая формула? Скелетная. И здесь каждое изломы, каждая концевая точка это является атомом природа. Все связи насыщены. То есть пункт А нам будет подходить. Дальше. Вот это у нас циклопропан он нам не подходит с 2 h 4 это у нас этен да то есть два углерода еще и кратная связь и вот последнее у нас тоже нарисовано структурная такая структурно разветвленная формула нашего пропана тоже подходит То есть всего лишь две и правильный вариант ответа тоже два а 30. Вещество, формула которого называется. Ну, во-первых, мы с вами определяем, где у нас находится атом углерода. Я просто их точками поставлю. Мы можем с вами выделить вот таким вот образом непосредственно нашу самую главную цепь. Значит, у нас есть еще два заместителя хлор и метил. В любом случае мы с вами нумеровать и называть будем по алфавиту. У нас здесь М метил и хлор Х. М понятно, что у нас раньше, соответственно нумерация у нас будет начинаться ближе с того края, где находится метильный радикал. Что у нас получается? У второго атома углерода находится метильный радикал. Затем у третьего располагается хлор. Четыре атома углерода это бутан. Поэтому два Метил, три, хлорбутан. Мы его ищем, и это номер два. А тридцать один. Укажите схему, отражающую основной процесс, протекающий при термическом крекинге нефти. Термический крекинг нефти ⁇ это условно под действием высокой температуры, когда алканы э, будут у нас распадаться да, скажем так, на алкен и алкин. И единственное, что я здесь вижу, это номер 3, ведь у нас было 6 атомов углерода, стало C3H6 это алкен и C3H8 это алкан. А32. При неполном гидролизе гексина в молекуле исходного вещества развивается только одна связь, образуется углеводород, химическая формула которого. И у нас здесь говорится при неполном гидрировании. Гидрирование это непосредственно присоединение водорода по месту разрыва кратной связи. Что такое гексин? Гекса это 6. Дальше суффикс ин говорит о том, что здесь есть. Тройная связь. Общая формула алкинов CnH2n-2. То есть была C6H6 на 2, 12, минус 2, 10. За счет того, что у нас разрывается только одна связь, так условно напишу, у нас будет C6H12. Ищем, это первый вариант ответа. А30. Для полного сжигания 0,25 моль бензола потребуется кислород объемом. Что такое метилбензол? С6H5CH3, но ну я, наверное, даже сверну, С7H8. Сгорание, и мы с вами пишем со 2 h 2 Давайте мы с вами это все уравняем. 7 сюда, 4 сюда, 7 на 2, 14, еще плюс 4, это у нас 18. 18 на 2, 9. И если у нас 0,25 нашего метилбензола, и у нас спрашивается, сколько же по объему потребуется нам кислорода. Значит, 0,25 я домножаю на 9, потому что в 9 раз больше мне нужно химическое количество кислорода. И тут же домножаю на 22,4. Получается 50,4. Это правильный вариант ответа 3. А 34 в схеме превращений... У нас у нас зарисовано записано X и Y являются соответственно веществами, формулы которых. Значит, у нас здесь c три h6. Это у нас пропен, алкен, кратная связь. У нас что-то добавляют, и получается непосредственно спид. Добавляем мы не что иное, как. Воду, то есть мы будем выбирать из третьего и четвертого варианта затем мы что-то добавляем и у нас получается а, сложный эфир а добавляем и что не что иное как кислоту какую кислоту а, непосредственно муравьиную один атом углерода правильный вариант ответа 4 а 35 укажите вещество которое в указанных условиях реагирует с этаналем этаналем то есть это у нас альдегид CH3, C, ну правильно читается, HO. Медь сама по себе не реагирует, натрий не реагирует, CO2 тоже не реагирует, а вот водородик реагирует. Также мы с вами можем записать, что будет получаться. Значит, у нас здесь разрывается кратная связь. К кислороду пойдет один атом, углерод, один атом водорода, и к углероду пойдет один атом водорода. В результате этого у нас получится первичный спирт. Далее А36. Укажите сумму коэффициентов перед формулами продукта в уравнении реакции, взаимодействия сложного эфира с избытком раствора натрия. Ну, давайте искать, где же у нас здесь будет сложная эфирная связь. А сложная эфирная связь вот она, где будет. И э, давайте размышлять. Значит, у нас здесь. Такая интересная дикарбоновая кислота. То есть здесь вот один атом углерода, второй, третий. Вот здесь была карбоксильная группа, и здесь она просто у нас вместе с натрием. То есть у нас в результате этого сюда пойдет, скажем так, онатрий. То есть Одну молекулу на натриуашную нужно, но еще вот это не что иное, как фенол. А фенол у нас тоже реагирует э, с щелочами. Соответственно, нам таких нужно в два раза больше. И давайте запишем. Я запишу так. С6, H5, O, CO, CH2 на 3 добавлять мы будем два раза больше на 3 что у нас получится с 6 h5 о на затем c давайте я вот так вот сделаю на 3 С c 2 СОО натрий и плюс соответственно у нас будет вода вода у нас получилась одна. Тут у нас коэффициент 1, тут 1 и тут один. Сумма коэффициентов равна 3. Правильный вариант ответа 1. А27. В основе классификации дисахаридов на восстанавливающие и не восстанавливающие углеводы лежит признак. И здесь что значит восстанавливающийся? Там, где есть свободная алетокидная группа, где она не связана, но у нас не связано ни в цикл, ни во что. Соответственно, тут правильный вариант ответа. Наличие в молекуле альтегидной группы. Не восстанавливающаяся, когда она уже потом, скажем так, преобразуется в циклическую форму. А38. Укажите верное утверждение. Некоторые белки не растворяются в воде. Да, действительно, не все белки растворяются в воде, поэтому правильный вариант ответа. сразу же я 34-й. Пункт зачеркиваем существует только два уровня организации белковой молекулы первичная и вторичная нет еще есть третичная и четвертичная то есть этот вариант нам не подходит далее белки вещества исключительно животного происхождения нет есть белки и растительного происхождения и последнее, любые растворимые белки вступают в биуретовую реакцию. Да, это правильно, потому что биуретовая реакция – это реакция на полипептидную связь. Она есть в любых белках. Правильный вариант ответа – 2. А39. Схема реакции Ni. У нас получается полимер с числом полимеризации N. Соответствует образованию полимера. Указаны все продукты реакции и исходные вещества. То есть мы видим, у нас идет реакция за счет разрыва кратной связи. Полиизопрен. Как раз таки полиизопрен будет получаться, потому что изначально изопрен, там есть две кратных связи, они разрываются и образуется у нас полимерная цепочка. Полипептид. Нет, здесь будут выделяться низкомолекулярные вещества. Вода, капрон, точно так же за счет поликонденсации и вода. Ой, не вода, а крахмал также за счет поликонденсации образуются. И последнее в части А задание, А40, будет наблюдаться выпадение красного осадка при нагревании гидроксида меди с э, раствором обоих веществ. Во-первых, у нас это качественная реакция на альтыкидную группу. Поэтому нам здесь нужно определить, те вещества, у которых будет альдегидная группа. Значит, сахароза это наль. Сахароза это дисахарид, который образован из циклических моносахаридов альфа-глюкозы и бета-фруктозы. Соответственно, там альдегидная группа не будет, это первый-второй вариант нам не подходит. Это наль. Это у нас что? Это у нас альдегит, он подходит к глюкозе. Глюкоза, Глюкоза но ну, здесь, э, я думаю, что имеется в виду именно линейная формула, поэтому все, да, прекрасно. Глицерин. Э, спирт у нас реагирует скупом аж дважды, но при этом там образуется ярко-синий раствор. Это мол, это у нас спирт одноатомный, он не реагирует. Поэтому правильный вариант ответа 3. И сразу же мы с вами... Поговорим про часть Б, то есть я не буду, скажем так, очень долго затягивать с видео, и смотрите завтра именно разбор части Б.